Всем привет, сейчас я расскажу как сделать красивый текст. Также не забывайте подписываться, сначала нам нужно его создать, затем кликаем дважды по нему и выставляем все настройки как у меня. Можете также подогнать их под себя. Здесь мы должны делать цвет все темнее и темнее. А на четвертом слое будет тень. Не забываем создать новый слой и далее выбираем вот такую кисть. И рисуем мазок. После создаем обтравочную маску на текстуры. Кстати, не забывайте тыкать на колокольчик и делиться этим видео с друзьями. Все готово, теперь вы умеете создавать красивый текст.